Друзья, добрый день! С вами Борис Новенький. Это видео я посвящаю обзору одной книги. Друзья, книга очень известная. Она предназначена для тех, кто хочет стать предпринимателем, сделать свой выбор в сторону фриланса и создания бизнеса. Книга очень интересная, она большая. Я смотрел передачу «Секреты новых богатых» и узнал об этой книге. Сначала она мне показалась очень дорогой, потому что ее цена около тысячи рублей, но ценность очень велика. Автор этой книги Тимоти Феррис «Как работать 4 часа в неделю» и все успевать, и перейти к свободному стилю жизни. Друзья, значит, эта книга позволит нам увеличить ежемесячный доход, сократить свое время, научиться нанимать сотрудников, управлять своим бизнесом из любой точки мира. Эта книга позволит нам сбросить оковы офисного рабства, и перейти в свободный стиль жизни. Стать предпринимателем, фрилансером или собственником бизнеса. Изложенные здесь идеи очень простые. И даже ребенок, который ходит в школу, может для себя почерпнуть здесь интересную информацию. Такую, как вести ежедневник в интернете. Заниматься различными программами, которые позволяют редактировать фотографии, значит посещать определенные сайты, которые здесь указаны. В принципе, каждый может сделать определенный доход. То есть, вот, выйти на доход 1000 долларов очень просто, к примеру, за 2 месяца. Но надо, друзья, как бы изучать и прилагать усилия к этому. Тут реально больше 50 историй успеха тех людей, которые прошли этот путь. Значит, Тимоти Феррис нам рассказал о тех шаблонах, которые он сам изобрел и внедрил. То есть он фактически уже мультимиллионер. Вы можете найти историю про Тимоти Ферриса. Это молодой парень, предприниматель, который когда-то был наемным сотрудником. Друзья, рекомендую. Книга очень интересная и содержательная. Те, кто знают, те, кто уже ее читали, они могут, в принципе, написать комментарий и сказать, что действительно согласится с моим мнением. Я ее буду перечитывать сейчас, друзья, второй раз. Потому что изложенные здесь идеи, они настолько как бы ценны и настолько трудо... трудоемки для понимания первого раза, что надо перечитать 2-3 раза и ты можешь внедрить. Сейчас я начинаю внедрение идей, предложенных Тимоти Феррисом. Уже есть первые деньги, первые наработки, друзья. 10, 20, 50 долларов. Это только начало. Это позволит вам масштабнее смотреть на вещи. Это новый образ жизни, новый стиль. Не нужно только иметь один источник дохода, потому что тебя увольняют, тебя сокращают, и все. У тебя как бы жизнь на какое-то время рушится. Если у тебя нет финансовой подушки, ты испытываешь трудности. Ты, тебе приходится залазить в кредиты, одалживать деньги. Но это несерьезно, мне кажется или искать, бегать эту работу какую-то другую. Тебе проще приобрести эту книгу, потратить несколько дней на прочтение. Если ты что-то не понимаешь, ты можешь перечитать, ты можешь обратиться ко мне и спросить, я тебе объясню. Глава 13. Ремонту не подлежит, убей свою работу. Любой поступок сопряжен с риском. Поэтому благоразумие заключается не в том, чтобы избегать любой опасности, ибо это невозможно, а в том, чтобы определить степень риска и действовать решительно, друзья. Лучше совершать ошибки честолюбия, а не ошибки промедления, развивать себе волю дерзать, а не страдать. Никола Маккиавелли Друзья, суперэффективная книга. Тимоти Феррис изложил здесь. Все свои мысли от души. Я такой книги еще, друзья, не встречал. У меня более 50 книг прочитано за прошлый год. Это я не хвастаюсь. Мы сделаем обзоры всех этих книг. Тимоти Феррис. В 2007 году. О Тиме рассказывала более 100 СМИ. В том числе «Нью-Йорк Таймс», «Экономист». Forbes, Fortune, CNN, CBS. Он говорит на шести языках, управляет транснациональной корпорацией из любой точки мира. Из 2003 года читает лекции в Принстонском университете, доказывая, что предпринимательство, друзья, это инструмент идеального дизайна жизни и для того, чтобы изменить мир. Данная книга это дополненное издание номер два. Там было еще первое издание, я не стал его покупать. Как бы. Друзья, рекомендую книгу. Под этим видео будет ссылочка, где вы можете приобрести эту книгу со скидкой. Всем успехов, друзья. Нажимай, заказывай, регистрируйся, покупай, пиши отзывы. Как только ты прочтешь, я жду от тебя письмо.